и черные-черные паровозы в стиле Дарта Вейдера из «Звездных войн» Всем привет! С вами Олег Киев. Мы сегодня в новом музее железно железнодорожном музее истории железных дорог. Когда-то несколько лет назад я был там, и он располагался за Варшавским вокзалом, а теперь они принесли это за Балтийский вокзал и использовали Старый корпус 19 века, в котором ремонтировались локомотивные тяги и вагоны. Было депо, видимо. Они использовали под здание музея и просто фантастически здесь все сделали. И если раньше площадка была только открытая, то сейчас здесь огромная закрытая площадка, паровоз в разрезе и открытая площадка. Ну а вот как выглядит музей снаружи. Здесь разобрали кирпичные стены, поставили стекла, шикарный вид просто стал потрясающий. Одно крыло, второе крыло. Сверху над ними проход есть, соединили. Чук, -чук, -чук крытый. Тоже галереей можно пройти из одного здания. Другое. В общем, огромную работу провели очень красиво. Просто здорово. И на прошлой неделе уже больше ста тысяч человек. Это стоит того, чтобы сюда прийти. И сейчас пойдут короткие видеофрагменты о том, что... Все паровозики подписаны. Вот таким вот образом. И про каждый экспонат есть мультимедийная информация. Просто классно все сделано, очень здорово, потрясающе. формы экспозиции внутри. Этот поршень толкает вот эту тягу которая крутит колеса боишься вон там у она тяга а сюда должен приходить сюда О. должен приходить пар он идет по желтой трубе вот вот оттуда и короче пар получается идет вот вот из этой вот системы вот такое устройство блин круто и еще можно спуститься вниз еще можно спуститься вниз паровоза ну вниз в смысле под паровоз посмотреть что там ну где где еще можно пройтись под паровозом? Мало где, мало где можно пройтись под паровозом. Здесь можно подняться вот на второй ярус и посмотреть на все это сверху. Вот так вот. А вот эта вот прикольная штука, которая вращает паровозы для того, чтобы подать их на определенный путь. И, видимо, все эти паровозики, электровозики так туда и определили. И вот еще одно крыло. Еще здесь паровозы, тепловозы. Просто много. И еще есть уличная площадка. Да, на улице тоже можно посмотреть экспонаты. Видно через окошко открытую площадочку. Здесь тепло, хорошо вылезать не хочется. Вон там вот, вот это это вот ракета в вагоне. Вагон с ракетой стратегической баллистической. Вот этот вот прикольный паровозик. Напоминает желтую подводную лодку или Хаммер. А вот это «Монстр» один из последних паровозов образца, вернее, года выпуска 1956, 10 лет после войны. Уже появились тепловозы, новые, тоже примерно того же времени этот тепловоз. А здесь мы видим паровоз. И я уже знаю, что вот в этой штуке у нас главный поршень, который с помощью вот этой вот поршень, вот этой тяги, толкает мега колеса. Колесо реально выше моего роста. Выше моего роста колесо. Вот я, а вот колесо. То есть колесо примерно метр семьдесят, не меньше в диаметре. Даже такие элементы, как токарные станки, как делают или проверяют, проверяют, наверное, колесные пары. То, что современная молодежь, в принципе, даже, наверное, не знает, что такое есть. Токарный фрезерочный станок образца 42 -го года. Плакаты. Золотник поршень, смазка плавающих втулок. Ага, водоочиститель с домовой камеры от паровоза. Ну, я, честно говоря, в школе на труде с таким оборудованием поработал до каждого станка меня не пускали только по дереву, ну и там я криво у меня руки вставлен, чтобы было работать подъем наверх и сверху мы сейчас посмотрим на паровозы а вот вид сверху все то же самое можно посмотреть сверху в одно крыло пройти и в другое крыло пройти вот по центру Круговая платформа для направления паровозов. Видимо, это... А, это депо, да? А, точно, это же депо было. Вот здесь стояли паровозы. Там было в одном ремонтное депо для паровозов, а в другом для вагонов. То есть локомотивная тяга и вагоны ремонтировались. Смотровые площадочки можно сюда заглянуть. В другую смотровую площадку. Вперед выйти. интересный переход в Блок-Р, куда это а вот схема, кстати говоря. О, план экспозиции музея, то есть у-образный, Ой-ой-ой, это я зря, у образное здания, вот раз-два, здесь вот эта круговая платформа с отстойником, и можно еще смотреть, и вот уличная экспозиция. Еще вот на уличной экспозиции еще стоят вагоны самые разные, а, вот, да, вот эта часть уличная, и вот эта часть уличная, видимо. Для... Достойно сделано, достойно, слов. Вот цистерна для нефтепродуктов 905 -го года. Она, честно говоря, вообще через монитор смартфона выглядит игрушечной, как из конструктора Лего. Рост, наверное, человек. Ну и понятно, тогда потребление топлива было гораздо меньше, чем сейчас, и цистерны меньше нужны были. Вот она, цистерна 905 -го года. И маленькие-маленькие маленькие вагончики. Ну, потому что просто вторая половина 19 века. Товарные вагоны. И вот целое крыло еще. Со всякими паровозиками, вагонами, тепловозами. Вот паровозик 1902 -го года. А вот это вообще меня напомнил из мультика Паровозик из Ромашкина. Очень похож. Там какой-то год. 28-й. Вот вагончик, которому больше ста лет. 1899 год. Рязанно-Уральская железная дорога. Второй класс. 46 мест. А вот и красная синяя стрела. Изначально эти вагоны были синими. 1913-1918. Сейчас мы увеличим малость. Вот мы видим, что это вагоны 0К 1201. Год выпуска 1913-1918. И там видно мягкий вагон «Красная стрела». А потом их взяли и перекрасили в красный цвет. Интересно, назывались они синей стрелой или не назывались? Не знаю. О, а вот она и красная-красная стрела. Тоже другой вагон образца 1994 года. Вот так вот можем взглядеть здесь. Красная стрела. Короче, вся история, вся история проводиков здесь. Интересно, конечно, вагон-ледник, то есть, по-нашему, рефрижератор или холодильник для перевозки сибирского масла. сто лет недавно. Темновато, конечно, уже, но вот мы видим на лучшей площадке мега-пушку. Типа, например, транспортерчики там, крылатые, баллистическая ракета, скоростные поезда наши. Ну, там торчащий с носом, может, это первый Сапсан. А вот и русский ЖД Конкорд или русский Сапсан. Поезд этот существует в единственном экземпляре. Его делали наши конструкторы в попытке сделать Сапсан. И говорят, ну, как мне рассказали, он прошел неплохие ходовые испытания, но что-то нужно было там дорабатывать, доделывать. И решили уже не заниматься самим, а взять проверенные средства. В общем, в принципе, у наших инженеров был шанс держать отечественного производителя и ездить на 100% русском сапсане. Я, честно говоря, думаю, что они могли вполне сделать такой поезд, ну не как сапсан а на каких-то других местах его запустить, где там не 200 километров нужно было мчаться, а чуть поменьше. Ну работал бы, работал, бы, лишь бы и довели его в конце концов до состояния немецкого сапсана. Хотя думаю, что все-таки в немецком трисерешном получится. А вот этот паровоз почти стачек, я не знаю, что это за паровоз, но выглядит он очень мило. Мне напоминает сразу Yellow Submarine. Кому-то напоминает тачки. Такой вот занятный и необычный в желтого цвета. Поэтому привлекательный. Был без бы зеленый, наверное, не так было. Но он еще напоминает машины такие американские, которые ставят на большие колеса. Мощные. Как живые, блин, герой мультяшек. Это стоит того, чтобы туда прийти.